Всем здарова, с вами Гидро 4, и сегодня с нас реакция на новый руль Джохан. Мужик и титьки The 2, DMC 5 и метро. Я так понимаю, он куда-то уходил в больницу, поэтому у него роликов не было. А, давайте смотреть, что у него нового. Hello, народ. Вот я наконец-таки и вернулся после своего... Хотел сказать запоя, после больницы, <с после <с операции, после восстановления, все это вкупе был пиздец, расскажу в конце ролика, короче, кому интересно, там все расскажу про это. И да, видео будет немного короче, просто потому что я мало играл, поэтому не судите строго. фу фу фу фу фу фу фу фу фу наверное, пока что это самое мирское место. Это метро, да? Чувство будто попал в носки. Что в Division вряд ли похоже. Или зашел в тренды Ютуба. Да? Уже не актуальный шутка. О, новое видео по Майнкрафт. Еще одно <звук> Блядь, а это что такое? Это мамка что ли их? Сука Что чер червяк какой-то? Или попробуем? крокодил? Давайте сделаем так, я просто тихонечко проплыву и не буду никого трогать Ну или я достану дробаш, сон его тебя прямо вжу <звук>. <звук> <звук> <г Doucult> не, не успеешь, да? Ты смотри, О. какая дерзкая сучка. М -м, это же The Division, да? Второй. Симпатичная. <свят> блять! <свят> это кто такое? Почему у этого мужика <свят> сиськи? В смысле мужик? В смысле? У него лицо мужчины, блядь. <свят> это Просто что старая. за хуйня? Да капец, это Пойдем реально Пойдемте во что-нибудь другое. Давай. Поиграем, блядь, это что за хуйня Ой, такая? <свят> У нее тело молодой женщины, а лицо старого пидора, блять. Что это за хуйня? Согласен, согласен. Выходи за мизош. Ты, ты <свист> Иди в задницу, блять. Они вообще охуевши, они словно меня бегут. Идите в жопу. Пиздец. Тупые, сука, но настойчивые. Все гнут и гнут свою линию. Хорошо хоть за укрытие можно. Это что, граната? Да, это граната. -а, а теперь я подготовлен. Теперь я пройду умно. Теперь я не буду дебилом, как вы. Спортсмены. чё пацаны, тест на реакцию. Ловите. Отличная реакция. Хувая реакция. Детей не будет, <с скорее <с всего. <с как же быстро, мне наебало, дали. Блять. Они когда фокус фарят, тебя это уф. Это уф. Учитывая, что я отъехал. А, ты мертв! Угу. Я тоже уф. Артем, быстрее, мы уф. Я, пожалуйста. У меня граната под лицом взорвалась. И я умер. А, ты можешь меня возродить! тогда смысл с этой хуни все равно можно возродить. Артём, не откинься! Малюди от... Откинулся. Откинулся! Я могу вам попробовать сбежать ну давай помрем друг на друг. Безумство какое-то происходит. Не люди, блядь, ты-то с мечом побежал. Что происходит, блядь? Скажи, с мачете. Ты сдох на мне, И ты мне на меня ногу положил. Слышишь, блядь? Ты меня ногой позе. Игорь, подними нас. Я никуда не денусь, пока, блядь, ты не придешь сюда. Пожалуйста, давай. Где ты? Вот, И этот тоже полуранен. Ты серьезно! Все в одной точке серьезно! Ни одной рукой ходят ставить автоматов, блядь. Хи все крутые. Его только что взорвали, блядь. Ну а еще я поиграл в DMC, меня очень порадовали заставки. Они реально веселые. Да не тяни ты уже время, давай, давай, давай, давай. Нахуй. Оторва. Рука Бамблби. Вышибала. Рука Бамблби. Ты клишня какая-то. И пинцет для удаления. Бля, верните мою старую руку, суки! Зараза. Хоть немножко, блядь, дали бы времени отдохнуть. Хера себе. Вот это А мне мама говорит... Поставь брейкет, нормально выглядеть будет. Ну да, да, конечно. Запись изместрила вот эта. Новый ствол? Нет. Шляпа. Рили, шляпа. Это, блядь, шутка что ли? Шляпа. Доктор Фауст. Это... Ты вообще красно-серый, приди. С другой стороны, я всегда мечтал когда-нибудь кому-нибудь... Я просто еще Я не играл в нельзя 5 и только в демку. У меня бы еще этих механизмов, сука. Что? Еще один живой получается, кто-то. сука. Пиздец, какой дерзкий, сука. А самое главное, где он? За текстурой не может. Сука, как ты меня за... Да, да. Ой, а кто это у нас такой? Сразу сдаваться. Почему ты... Он что, просто я сдался? Салфета. Не шмаляй, я. Да Храбрец. Страшно, очень страшно. Апокалипс, конечно, по расписанию, но и пройду забывать нельзя. Я надеюсь... Что так, я на это метро, все да. Что это за звуки такие странные? Олени. Интересно, а куда они? Какой-то черная леди прилетела. Где-то концерты лжей Что за хуйня? Что? Ткацала стая волков? Ну что, друзья, всем привет снова. Тем, кому интересно послушать, что же собственно было и какого хера я был в больнице, сейчас расскажу. Ну, последний месяц примерно я пил обезболивающий как дебил, потому что у меня болел зуб, как мне казалось, зуб. Ну, при этом еще болела голова вместе ко всему прочему. Оказалось, что И я хавать обезболивающий и пошел, наконец, к врачу. М -м -м, русская медицина, русская стоматология, русские врачи. Самое прикольное, что очень долго не могли понять, в чем же причина. В итоге мне удалили нерв в одном из зубов. Не помогло. А хирург один сказал, что вот полечить этот зуб, все поможет. Не помогло. Нет. Ну и остался только один вариант. Усыпить ну, меня, блядь, потому что никто не мог понять, в чем дело. Все говорили разное, мне это дико запарило. вот Ощущение не самых приятных. В итоге сходил к одному адекватному хирургу, который сказал, что скорее всего нужно будет удалять зуб мудрости, который находится очень высоко в голове, почти в носовой пазухе. Не там начал расти? невозможно, очень неудобно. И стационару в стационар, удалить тебе все это дело под общим наркозом. Так в итоге получилось, попал в больничку краевую, краснодарскую, ну более-менее неплохая больница на самом деле адекватный врач, хирург очень, это по крайней мере меня радовало, потому что это был ключевой аспект, почему я пошел именно в это заведение, тем не менее все прошло удачно, помимо одного зуба я попросил удалить еще остальные зубы мудрости, потому что они выросли криво, так и mm -hmm. и вышло. В итоге это я наркоза, я понял шадл боев, я удалил сразу три зуба мудрости, пасть разрывалась страшно, было такое ощущение, что врачи мне впоследствии на небе оставили автограф, искали на самом деле просто была трубка во рту, может кто-то насиловал, Ты еще я не знаю, хуй, хуй по он что происходило, тем не менее с Скорее всего, нет. И дико натерло неба невозможно было угопать. Короче, реально было очень неприятное состояние. Но да хуй с ним я понимал, что я закончил мучиться уже, все это закончить рано или поздно. Думаю, ну после наркоза я не спал сутки, я не пил сутки, ну хочу хотя бы поспать. В итоге у меня в палате был чувак, эм, не за который Конечно, нет? у него были, наверное, более серьезные проблемы, нежели у меня. Тем не менее. Было дико шумно в палате, я ну никак просто не мог уснуть, у него была женщина, его скорее всего жена, она очень долго говорила, все время говорила, то есть не останавливалась вообще, вот как я сейчас. И в ночи уже часов по 11 я пошел спросить вообще, а есть ли вариант мне перевести в другую палату, пожалуйста, я поспать хочу или я сейчас просто уеду. Мы с сказали, что типа, ну есть вариант кое-как переехать, уехать, мы теперь пустить не можем в любом случае, то есть ты из больницы не выйдешь. Ну, короче, перевезли меня в другую палату, и самое забавное было, я заезжаю в палату, ну на... как заезжаю, захожу вместе со своей кроватью, а там всего два человека, парад, парад, палата огромная, то есть реально огромная палата, и почему-то всего два человека, я не понял, почему, что, как это возможно? Потом выяснил, есть, да? спустя минут пять, я, блядь, понял почему. Я бы сейчас хотел, короче, сымитировать этот храп, который там был, но я даже не могу приблизиться вот э, к тому, насколько это громко. Я никогда в жизни не слышал ничего более громкого, чем этот храп. Если вы видели фильм «Годзилла», где «Годзилла» кричала, так вот это, скорее всего, ее дублер, потому что это полный пиздец. В итоге я шастал по больнице всю ночь. Я, я, кстати, в Инсте, в Инсте есть мои фотки, где меня ебало опухшая, где я валится пост с горяча написал очень... Вы заходите в инступчик, человек, мне такая реклама получилась, но, тем не менее, там реально есть посты по этому поводу. Короче, впоследствии я довольно долго восстанавливался, долго заживало, все это ебала, невозможно было глотать, говорить тем я более. Я заглючил парень. Ну, уже все в порядке, я вернулся в строй, прошло три недели, я отдохнул, очень соскутился по всему этому делу, и, наконец-то, я здесь. Короче, друзья, спасибо большое, что досмотрели до этого момента, прошу сильно строго не судить, и всем покеда. А после этой игры можно пианистом стать процентов Красная бочка. Обычно они взрываются. <красно> И взорвался тут же. В целом, мне ролик понравился. Как всегда смешно. Но. Но слабоватенько. Ладно, если моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, Видно, какой у вас ручный номер, подписывайтесь на контакт, подписывайтесь на канал Джохана, и до следующего видео.